Мы все хотим сбалансированной жизни, даже те, кто это отрицает. Здорового баланса между работой и отдыхом, здорового баланса между деятельностью и просто существованием. Баланс – это наиважнейший элемент для здоровой и счастливой жизни. Если вы не уделяете себе время, скорее всего, вам уже пора расставить приоритеты и почувствовать баланс жизни. Баланс – это то, что всем нам нужно, это то, к чему большинство людей стремится, и некоторые отрицают. Не просто баланс между работой, баланс между существовать и делать, баланс между сделать, чтобы это случилось, и позволить этому случиться. Некоторые люди говорят о том, что надо тяжело работать и действовать, чтобы достичь чего-то в жизни. И да, они совершенно правы. Да. Действовать необходимо, и тяжелая работа тоже имеет место, если вы хотите преуспеть в достижении вещей и целей в этом мире. Но как бы то ни было, жизнь никогда не должна быть той вещью, которой вы будете жертвовать ради этого. Качество вашей жизни, ваше настоящее, ваше счастье. Переработка ведет к беспокойствам и стрессу, что обычно ведет к принятию плохих, не тех решений. Ваша работа может быть качественной только когда вы живете в настоящем, когда вы любите то, что делаете. Вы все еще можете усердно трудиться, но работа должна исходить из желания трудиться, а не из-за необходимости так много делать. Каждое действие, которое вы совершаете, должно быть осознанным и настоящим. Если вам нужно много всего сделать, и вы постоянно думаете о следующей цели, пока работаете над текущей, тогда ничего, что вы будете делать, не будет сделано вами качественно. Лучше выполнить одну цель полностью и качественно, нежели иметь 100 незавершенных целей. В каждый момент своей жизни мы обязаны спросить себя, что действительно важно для нас. Что действительно важно для нас сегодня? Важно ли было метаться по дому, чтобы приступить к работе? Обязан ли я думать об офисе, пока мои дети разговаривают со мной, бессознательно игнорируя их? Что, если бы я потеряла свою любовь сегодня? Смогла бы я честно сказать, что была ли я с собой по отношению к близким мне людям? Один из эффективных способов придерживаться жизненной перспективы – это начать день с представления своих собственных похорон. Спросите себя, если я умер бы сегодня, жил ли я тем, что действительно было значимо для меня? Жил ли я так, как хотел? Или я, как и большинство, был держим просто выполнением вещей? Могу ли я что-то изменить к лучшему прямо сейчас? Представлять себя на своих собственных похоронах эффективно, потому что это помогает вам понять материальные вещи. И цель в виде преследования большой кучи долларов уже становится не такой важной. Вы не сможете взять деньги и дорогие машины с собой в гроб, и ваши близкие люди не будут волноваться о том, что вы сделали в офисе. Им будет важно лишь то, кем вы были и что вы заставляли их почувствовать. Это вовсе не значит, что вам нужно увольняться с работы и жить в пещере со своей семьей. Вы можете продолжать заниматься бизнесом и делать большие суммы денег. Цель моего послания в том, чтобы всегда держать в фокусе то, что действительно для вас важно. Всегда будут вещи, которые необходимо сделать до конца и те, что останутся незавершенными. Нет ничего важнее вашего счастья сейчас. Нет ничего важнее момента в настоящем. Нет никого важнее тех, кто вас любит. Просто спросите того, кто однажды потерял хотя бы одного близкого ему человека. Не ждите, пока станет поздно начать жить. Не ждите, пока станет поздно понимать, что действительно важно в вашей жизни. Не ждите, пока станет поздно быть счастливым. Будьте добросердечным, наслаждайтесь жизнью, не принимайте жизнь слишком серьезно. Она вам дана, чтобы вы жили и наслаждались, неважно чем вы занимаетесь. Для большинства людей жизнь стала соревнованием, в котором нужно достичь больше и иметь больше, чем соседи. Следовать за обществом так живут большинство людей. Если мы имеем меньше, чем остальные, материально, то не чувствуем себя людьми. Если мы имеем больше, чем остальные, наше эго разрывает нас. Не для этого люди живут. Если вы гонитесь за вещами, вы никогда не будете счастливы, вы просто будете преследовать материальные вещи. А когда вы умрете, никому не будет никакого дела до этого, потому что ваша душа умерла давным-давно, как только вы начали преследовать материальные вещи. Нет ничего плохого в деньгах и в том, чтобы быть несказанно богатым. Деньги – мощный инструмент, если они находятся в правильных руках. На нашей планете очень много людей, кто делают великие и добрые вещи при помощи денег. Если вы думаете, что деньги – это самая важная вещь на Земле, попытайтесь посчитать свои деньги, задержав дыхание. Деньги – не главное. Жить мечтами – это главное, любовь – это главное, доброта – это главное, сострадание – это главное. Это главное. Счастье – это главное. Успех – это не ключ к счастью. Счастье – ключ к успеху. Если вы любите то, что делаете, вы будете успешным.